Всем известно, что на государственном уровне открыта борьба с пластиком. Пройдет еще несколько лет и не только в Европе, но и по всему миру будет сложно встретить в вендинговом аппарате пластиковую одноразовую посуду. Самая очевидная альтернатива доступна уже сегодня. Это картонные стаканчики и деревянные размешиватели. Сегодня мы поговорим именно о деревянных размешивателях. У вендингового бизнеса до сих пор существует масса опасений по поводу перехода на деревянные размешиватели. Давайте сравним пластиковые размешиватели популярной фирмы и деревянные от российского производителя серебряная береза. Палочки размером 105 мм и разберемся, какие у них имеются отличия. Упаковка и фасовка схожи. Мы видим, что коробка с деревянными размешивателями качественная. Изделия защищены от пыли толстыми стенками коробки и целлофановой пленкой. Пластиковые размешиватели не уступают в качестве упаковки. Однако у них отсутствует целлофановая упаковка. Открывая коробку, мы видим, что палочки упакованы в удобные кассеты, которые сразу же можно установить в ванидовый аппарат. Отметим, что пластиковые размешиватели фасуются в коробке по 2500 штук, а деревянные по 2400. Если пластиковые собраны в кассеты по 100 штук, то деревянные по 75. В этом плане пластиковые, пожалуй, удобнее, так как затруднительно считать, сколько деревянных палочек установлено в автомат. Например, в трех кассетах не 300, а 3 умножить на 75, то есть 225. Проверим вес палочек на весах. Сравним вес 300 размешивателей. Это три пластиковых и 4 деревянных кассеты. Деревянные размешиватели. 267 грамм. Пластиковые размешиватели. 266 грамм. Размеры и форма палочек абсолютно идентичны. Замеры микрометром показывают, что размер близок к указанным 1,4 мм у обоих размешивателей, в пределах погрешности на сотую мм. Ранее мы также проверяли выдачу палочек в различных вендинговых аппаратах, и они без проблем подают и деревянные, и пластиковые размешиватели. Теперь о различиях. Первое – это ощущение в руках. Деревянный размешиватель приятный на ощупь, не скользит в руках и красиво выглядит в картонном стаканчике. Проверим, что произойдет после погружения палочки в горячий напиток. Пластиковый размешиватель не впитывает жидкость и не меняет цвет. Деревянный же несколько изменил свой оттенок. Дерево, в отличие от пластика, немного впитывает влагу, но не выделяет никаких веществ. Таким образом, вкус и запах напитка никак не меняются. Но вот с влиянием на здоровье дела обстоят иначе. Не зря пластиковая посуда полностью попадает под запрет в Европе в 2021 году. Часто пластиковые размешиватели делаются из дешевого полистирола маркировки «ПС». При нагревании такого материала выделяется канцерогенный стирол, который попадает в напиток и затем в организм человека, накапливается в печени и почках и может привести даже к цирозу. С деревом же такого не происходит. Оно полностью безопасно для человека. Также имеет место быть стойкость при транспортировке. В России часто перевозка комплектующих для вендинга осуществляется при минусовых температурах. Пластик от таких стрессов не деформируется. Но мы проверили деревянные размешиватели, трижды заморозив и разморозив их в морозильной камере и затем замерили. Никаких изменений не произошло. Размер и геометрия сохранились. И вот мы дошли до главного пункта – цена. Размешиватель – это расходник, поэтому цена должна быть соответствующей. Итак, цена на деревянный размешиватель ниже, чем цена на идентичный пластиковый. Можно легко это проверить, зайдя на сайт российского производителя деревянных размешивателей stickproduction.com. Кроме того, не нужно нести никаких дополнительных расходов на транспортировку или настройку оборудования, так как физические показатели размешивателей одинаковые. Вендинговый аппарат может работать с деревянными размешивателями ровно так же, как и с пластиковыми. Выводы. Итак, еще раз проговорим основные выводы. Цена на деревянные размешиватели ниже, чем на пластиковые. Физические показатели, размер и вес не отличаются. Упаковка одинаково хорошо защищает как пластиковые, так и деревянные размешиватели. Деревянные размешиватели собираются в кассеты по 75 штук, что несколько затрудняет счет. Однако, с точки зрения ощущений, дерево, конечно, в разы приятнее пластика на ощупь. Ну и большой жирный минус получают пластиковые размешиватели с точки зрения экологичности. Они небезопасны для экологии и, к сожалению, вредны для здоровья. Спасибо за просмотр и, надеемся, теперь вы сможете сделать правильный выбор размешивателей для своих кофе-автоматов. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал.